Ну что ж, я готов. Погнали! Добрый день, уважаемые дамы, господа, россияне, американцы, англичане, киргизы. С вами самые популярные новости. Мы транслируемся в каждой точке земного шара и теперь даже с Израилем. Ну а теперь к новостям. Ну а первая новость пришла нам из городов России. Так, читаю. В одном из городов России ревнивая кошка запретила хозяйке гладить пса. Суд ты в квартире все же, не пес. Следующим новостям. Американская модель Кэрин Ворт отправляла обнаженные фото в обмен на помощь куалам в Австралии. Молодец, что сказать. Современные проблемы требуют генитальных решений. Вау! Следующие новости. Актриса Петросян Шоу Елена Степаненко отказывает возвращаться в шоу к своему экс-супругу. Я жену разыграл с риском для жизни. Видимо, убить Россияна не заходит. Не только шутки. <смех> ну а теперь времечко следующей новости. Звезда плыбой и экс-кандидатка в помощники мэра Ростова-на-Дону попала в ДТП на Бали. Прости, Юра. Мы все проебали. Следующим новостям. В одном из городов России срочник сбежал из воинской части. Из-за насилия со стороны офицера. Пошли в жопу! Никто не любит стукачей. Ну, это были все новости грядущего часа. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить колокольчик, ну и, конечно, не забывайте про лайки. Всего вам доброго.